на две недели в санаторий поехала печень лечить стерва свою лечить поехала, а мою подставила всего хотел одну рюмочку прокинуть, чисто червячка притопить ну и понесло в результате целого удава за спиртова день первый пил сам собой Захотелось собутыльника. Купил надувную бабу. Страшная. Выпил, подкачал, выпил, подкачал. Похорошила. Шутки стала понимать. На все анекдоты реагировала с открытым ртом. День второй решил с этой бабой наставить жене рога. Страсть прервалась с рыба. Помню, очнулся в загоне с поросятами, которые забились в угол, прячась от перегара. Надо мной стоял почтальон, в руках у него была телеграмма. Приезжаю завтра, убери в доме, приготовь обед твоя Надя. Моментально протрезвев, я пошел в дом оценить ущерб. Когда я открыл дверь, оттуда стали выбегать тараканы и делать друг другу искусственное дыхание. От этого запаха даже дедушка жили на портрете, часто моргал и плакал. В суповой тарелке я обнаружил множество мелких рыбных костей. Загадка разрешилась, когда я увидел, что в аквариум опущен половник. По телевизору показывали ряд, по радио передавали шуршание. Белье решил постирать старым дедовским способом. Налил полбочки воды, кинул туда белье, порошок и полкана. Вы себе не представляете, как собачье желание жить отстирывает белье. Ни один бош и Самсунг никогда не мутузили наше белье, так как его мутузил полкан в четыре лапы. Пыл цепной пес стал капель полоску Выезжая, жена приказала косить траву у дома. От кошения я закосил. Если на дальней станции сойдешь трава по пояс, то перед нашим домом трава щекотала кады. Уток я не кормил почти две недели, поэтому, когда я их выпустил, они за пять минут съели всю траву, лавочку и соседскую корову. Чучело во дворе было одето в чучины вещи и повернуто лицом к дороге. В руках у чучела были чемоданы. Насмотревшись всего этого кошмара, я возвратился в дом писать завещание. Родные стены меня добили. В тещином портрете торчали три дротика, от дарца, топор, лопата и осиновый кол. Причем осиновый был забит с такой любовью, что его острие сторчало с внешней стороны дома. На нашей свадебной фотографии, которая висела над кроватью, лицо жены было вырезано, и вместо него вставлено лицо Анжелины Джоли. Убираясь под кроватью, я обнаружил там женский лифчик огромных размеров. Целый час меня мучили только две мысли. Чей он? И как я мог такое забыть? Оказалось, что это надвое дворасколовшийся глобус. В общем, я помылся, побрился, приоделся и вот... Через 15 минут приезжает поезд с моей женой. Как здорово, что мой поезд на Владивосток отправляется уже через минуту. Пока. Игорь, и по традиции мы ждем от тебя на пассажок новенький анекдот. Ждем... Мотоциклист возвращается из празднования Нового, Нового года, естественно, еще все не в фокусе. Он едет на прилиже скорости и видит, что навстречу к нему летит воробей. Он, естественно, попытался объехать птичку, но случайно его все-таки сбил. Воробей упал, этот подобрал воробя, жалко птичку. Послушал, сердечко бьется, он бережно отнес его домой, поместил его в клетку, насыпал туда хлебушка, Немножко водички поставил и ушел по своим делам. Воробей очухался. Вокруг клетка, вода, хлеб. Блин, я убил мотоциклиста. Спасибо.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 <плодисмент> Стоят трое, соображают естественно. На троих дают одному стакан, тот берет стакан. <плодисмент> шанс вырвет. Не, ну не придурок. Кто вырвет? Тут все свои.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 это не сложно объяснить. Ну, непонятно? не понятно, ты же взрослый человек. Жиль – это не медца уйду, жили там существовала. Жили! Да <свят> когда заграничные командировки, зебачки, красивые машины, зенушки, когда Когда в такой вот, так вот. так. Понятно, что ж тут неясного. Короче, Валера, когда я сдохну, напиши мне на могиле, родился мертвым. Спасибо. Там вот ну, как-то отмечали Новый год. Ну...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 что у соседей снизу, из потолка, стали вылезать их каблуки. Куда <свят> пропала валерьянка, я понял после того, как кошка спела нам мургу. <свят> подыгрывая себе на гитаре. Тут к нам подошла Анжела и попросила отнести своей бабушке пирожки, которая живет тут неподалеку за лесом. И мы пошли...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 на нас вышла стая волков обе стороны проявили друг другу живой гастрономический интерес так как нас было двое а волков штук 15 одна из сторон поспешила дать дерву. мы с Серегой пробежали километров 20 но догнать волков так и не смогли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 Есть, любит выпить, сильно любит. выпить. У нас в райцентре только один мужик может выпить больше. Понятно, кто? А что заметно? Что? Ну я, я, конечно, конечно кто же еще? О, ну у меня кроме тебя еще стюшья есть, так что в семье не без урода. Собралась как-то стюшья моя в гости в сестре, брат. Собралась в сестре, в брат. Или к брату сестрин. Я уже сейчас и не буду. Но не важно. Важно то, что на три дня. Три дня без тёщи. Это же весь час, представляете? У нас, естественно, с уже заготовлено было и в бурьяне стояло. Понятно, да? Что не понятно? 10 литров самогона. Почему много? Что всем хватило. Нас двое. Ну, стоит тёща, губы красит, брови рисует болбу. Вот. И в нашу сторону параллельные реплики отпускают. Смотрите, говорит, дебилы. Она нас так по-родственному назвать. Смотрите, вы дебилы. Узнаю, что вы тут пятствовали. Считаете себя без вести пропавшими. Обои страшные книги занес. Говорю, мама, ну о чем разговор, алкоголики? Ну понятно, компотом или сок березовый с мякотью. Ну, ну, ну, вы такое тоже скажете. Нет, даже не думайте, ничего и близко даже не будет. Ты в тот день даже стрелки на часах хотел перевести, чтобы ее быстрее в год все сбавили. Ну, завершила, столько она за калитку, мы естественно сразу в бурьян, наливаем с бутыля в графин, рафил номер один, пока с графином к столу что под груша стоит, птицы поют, все соловей различных калибров, все мы там наполнили, так огурчики, помидорчики, витамин С расположили, все, ну ей С, соль, мы там топ, раз, и так по пятирумашам сразу, чтобы зацепило. Хорошо, стало вообще танцуем все, ти ти, -ти, -ти, -ти, -ти, -ти, -ти. Песни разные, вот, и вдруг теща возвращается забыла. Она же когда зашла, смотрит, мы же, значит, танцуем, радуемся. Тесть бедала к ней спиной танцевал, О. Поэтому был накаутирован в затылок. Я, слава Богу, чуть подальше, на расстоянии плевка, она меня глянула на меня, тот кинг -Конг, на молекулу, таким взглядом, и за горло шарахался. Так не меня, что обидно, графин. Как фашист гранаты кидает его четко в бурьян. Четко в бурьян. Шо, в десятку попало? Зараза. И звук такой, дзинь. Противлющий звук. Дзинь. Ну, короче, шарахнула, это все дело разбила. тесть говорит, давай лопаты. Накопали мы этой земли, самогонным пропитанным, я говорил, 6 диодер. Взяли у соседей самогонный аппарат в аренду, наш при монтиже. Вот, насыпали туда этой земли, добавили водички, поставили на плиту, зажгли все комфорки. тесть по змеевитлю впервые видел, что человек так долго мог находиться с открытым ртом <свят> вот, ну минут через 40 этого процесса из бака потекло горючее я когда увидел это дело я впервые в жизни назвал тесте папой я говорю, папа хватит бухать давайте канистрочку наполнить, я его в сторону канистру построю. ну бежит живительная ла. все нормально, мы опять танцуем сертаки, танец краковяк, все, радуемся опять и вдруг видим, стоит в дверях участковый и лыбу тянет Потом спрашиваю, так не скажите, а как у вас этот танец называется? Ча-ча-ча или чача? И смеется таким неподкупным подлым смехом. Я ему говорю, а знаешь ли ты участковый, что мы из земли чистый спирт воним? Он говорит, ну да, скажи еще, что из навоза Мы поспорили с ним на сникер, что из земли. Он тогда понял, что проспопил домой, летел как Бэтмен. Говорит. Через полчаса в спаханности его огорода позавидовал бы любой комбайнер. Два раза консультироваться прибегал. Скажите, а навоза сколько класть? Лопату. А коренья в земле какие должны быть? Дурман. Ну, в общем, ближе к рассвету его такие увезли в дурдом. Конечно, мы его в беде не бросили, соседи. Тесть с врачами побеседовал и того отпустили. Через, через полгода, правда, вот, ну, Сейчас он уже вышел на пенсию, но тяга к земли у него не прошла. По-прежнему днем и ночью копается на своем приусадебном участке. Поэтому в народе его по-прежнему развивает как правильно. Участковый. Один украинец пригласил своего приятеля отдохнуть в сарай. Отдыхали двое суток, хорошо отдохнули. Один из них поднимает голову. Скажи, пожалуйста, а ты умеешь хранить тайны? <реш> могила. Если честно, у меня есть пушка, она настоящая. Что, серьезно? Серьезно не бывает. А ты умеешь хранить тайны? Старая Могила. Если честно, у меня есть снаряд. Настоящий. Бронебойно-баллистический. Что травленным кончиком. Что, серьезно? Серьезно не бывает. Так может, долбунем по Пентагону? Гениально. Жди меня тут. Ушел за снарядом? Пока ходил, этот прорубил бойницу, сунул пушку. По компасу определил, где Пентагон. то шел с нас рядом? Два раза заткнулся в коровью лепешку. Наступил на грабли, дошел. Саня, жаль, Здесь, товарищ Михаил, снаряд, он не лезет, там калибр не тот, он вообще не оттуда. Не получается? Спокойно! Цель нормальная военная ситуация. Ты ее руками придержи, я его оттуда кувалдой убью. Осторожно пальцы. Вообще ничего не осталось от сарая. В радиусе 500 метров кури научились летать вместе с козами. Эти два артиллериста упали за 15 километров от эпицентра взрывов болото. Сидят с голым торсом по пояс. Один как дельфин, ни бровей, ни ресниц снесло всю растительную. У другого цвет расплавилась на пузе, вот дым с головы. Вот это звездонуло! А, ты представь, как сейчас звездонуло в Пентагоне! Спасибо за теплый прием ну, Хочу начать, как всегда, с анекдот Итак, представьте себе, два человека хорошенько выпили, легли отдыхать, на утро проснулись Один из них практически не умеет разговаривать, у него жасочайшая засуха во рту У него там работает цементный завод, он очень хочет пить Аквариум выпил еще ночью обратиться к своему другу за помощью. Получается, естественно, очень плохо. Что-то такое. Кока-кола. Сейчас куплю Ушел в магазин. Возвращается через 6 часов, друг его ждет, мечтает, что тот принес ему попить, увидел своего друга, воспрял надеждой. Ай мама, Коко, -а -а. -а -а. -а -а. Валентин, кола закончилась. Я купил тебе печенье. Спасибо. История следующая. Один мужик очень сильно пил кодировали, его торпедировали, цепями к батарее приковывали, он цепи перегрызал и все равно напивался. Жена его узнала, что какая-то старушка умеет готовить отвар от пьянства, она что-то настаивает на водяной бане, две недели ждет, у него свой рецепт, жена пришла к старушке, заплатили денежку, а старушка была послеповата, старенькая уже бабушка, она перепутала и вместо э, лекарства от пьянства выдала ему бидон чистого спирта пришла домой, написала на бидоне «Лекарство от пьянства». И начала лечить мужа от алкоголизма. Через 10 дней муж выглядел примерно так. Я полностью победил алкоголизм. Тяга к спиртному ушла абсолютно. Пью лекарства, как прописали, четыре стакана в день до еды и пять после, и шесть на ночь. Вы не поверите, желание выпить отсутствует полностью. Я думал, лекарство будет противное. Нет! Очень приятный вкус. Что-то напоминает. Не помню, что, но что-то до болезнакомое. Жена мне говорит, я думала, ты не захочешь лечиться, а ты молодец. Уже в 6 утра бежишь с ковшиком, только свы не капает. Я говорю, это потому что я ненавижу этот проклятый алкоголист. Горел синим пламенем. Кстати, лекарство хорошо, горит синим пламенем. Одного не могу понять, почему ко мне, абсолютно трезвому человеку, стала приходить белка. Я ей говорю, что ты припёрла рыжая? Я не пью. А она ржет как лошадь. Соседка узнала, что я пить бросил, попросила с мужем поговорить, чтобы он тоже бросил. Ну, я пришел, позвонил в дверь, открыл муж в трусах на голове. Пьяный. Я ему говорю, как тебе не стыдно пить, колходик, фу на тебя. Ладно, говорю, у меня есть лекарство, оно тебе точно поставить на ноги. Мы лечились три дня. На четвертый день я не только устал на ноги, но и на руки. И с тех пор, так и голь. И даже спит. Не, лекарство отличное, я заметил, что чем больше пью лекарства, тем жена становится все красивее и красивее. Жить теща <свят> как похорошело. похорошела. Как не идут эти кокетливые усики. <свят> да <До> плеч. <свят> Я раньше, когда пил, у меня постоянно галлюцинации. Сейчас не пью никаких галлюцинаций. Даже вот этот бобер в зеленых шортах. Ну он он стоит. Он мне говорит, Дина, ты молодец, что ты не пьешь. Он мне каждый день это говорит. Я раньше, когда пил, я все время забывал, что я уже говорил, что я не говорил. По пять раз мы ну, и тоже повторял. Я раньше, когда пил, я все время забывал, что я уже говорил, что не говорил. По пять раз одно и то же повторял. А, вспомнил, что хотел сказать. Я раньше, когда пил, я все время забывал, что я уже говорил, что они не говорили. Я как заново жить начал человек, он же ничем не интересуется, ему только водка нужна. А меня вчера на музыку подтянуло. Весь вечер на баяне играл. Жена, зачем-то разогнул батарею. Занялся здоровьем, вышел на балкон с голым торсом, начал делать приседания, круговые движения тазом. Ну, народу собралось. Пальцем тычу, фигура моей любуются, улыбаются. Тут тёща опять. Как тебе не стыдно говорить? Ты хоть бы трусы надел. Новый год, народился Дедом Морозом. Пел, танцевал, хороводы водил. Тут тёща, я говорю, с новым годом, Лидия Васильевна. Она мне говорит, каков Новый год, придура? Только 15 июня. Что ты вертишься вокруг кактуса в моем банном халате? Вчера всю посуду помыл щеткой. Теща опять недовольна. Зачем ты моешь посуду в унитазе? Что ты трешь унитазным ершика? Вплоть до того, что с этой посуды не жрет. А даже жене пожаловала. Говорит, что у меня такое ощущение, что у нас стихаря поддаёт. Она говорит, да не может быть, он весь день на моих глазах только лекарства пил. Ну, пошли, я не попробовал и лекарства. Сейчас мы лечимся всей семьей. Жена поет, теща играет на шотландского валынки, о, дует в кружку асмарфа. В общем, полная гармония. Единственный минус в туалете долго сидеть, не могу. Теща ломится, Гена, вставай, мне надо посуду помыть. Так что граждане, алкоголики, не теряйте надежды. И вы сможете стать таким же серьезным и респектабельным человеком как я. Все вечер я пошел у меня.